Таблетки, но это не матрица. Я я просто не трогаю. То, что мне, блядь, не нравится. пусть на наркоту я исправился. Твоя любовь, я думаю, мозг матравится. В будущем мои карманы поправят. Вот мой плохие строчки хорошие никогда не появится. Целую злоко.